В прошлый раз мы говорили о недружелюбности, в этот раз мы поговорим о том, что в последние дни люди будут непримирительны. Мы с вами живем в последние дни, скоро всего этого не будет и Господь дает нам подсказки, какими люди будут в последние дни и какими мы как Истинные дети Божьи не должны быть, и так непримирительными истинные чата Божьи не могут быть. Непримирительные люди обычно хранят в себе внутри себя какую-то обиду, какое-то непрощение, и они постоянно мстят за то, что кто-то причинил им какую-то боль, и они не могут примириться с этим человеком это беда, если ты не можешь примириться с каким-то человеком, если в тебе таится какая-то обида, какой-то горький корень вот этот вот мести, горький корень непрощения, то освободись от него, чтобы тебе не погибнуть и не попасть в ад, освободись от своей обиды и от своего непрощения и от того, что ты хочешь отомстить за то, что тебе сделали больно. Ты не попадешь с этим грехом в Царство Небесное, освободись от этого, приди к Богу и попроси, чтобы Он освободил тебя от этого. Но самое страшное это когда люди не хотят примириться с Богом, это самый страшный грех. Мой милый друг, если ты считаешь себя верующим, но продолжаешь жить как этот мир, продолжаешь грешить, то ты не примирен с Богом, если ты не слышишь голос Господа и не исполняешь Его волю, ты не примирен с Богом и ты точно не попадаешь в Царство Небесное. Поэтому примирись с Богом, примирись с Иисусом Христом, начни слышать Его голос и исполнять то, что Он будет тебе повелевать, тогда исполнив волю Божью, ты войдешь в Царство Небесное.